Друзья, всем привет, а, с вами Алексей Иванов, совладелец рекламной платформы Surferner и сегодня мы продолжаем обучающее видео номер два а, из серии обучающих видео уроков заработок на партнерке Surferner. Мы будем делать, продолжать сбор контактов и отправку писем потенциальным клиентам и соответственно, также если будут ответы от клиентов, мы будем с ними общаться. И, соответственно, решать вопросы. Так, продолжаем зарабатывать вместе с Surferner по партнерской программе. Как я говорил вам про оптимизацию, оптимизация работает, да, и сегодня я уже на видео подготовил заставочку, рассказал вам, откуда ноги растут, да, потому что вчерашнее видео начиналось совершенно непонятно, да, что, что мы здесь делаем и для чего. Так вот, вчера мы остановились... На том, что я собрал 33 контакта и, соответственно, отправил e-mail. Сейчас они у нас отправляются. Да? У меня сейчас время 15.15. .15. Соответственно, должно было отправиться вот столько писем. Давайте посмотрим. Запланированные есть у нас. Сейчас обновлю страничку. Со вчерашнего дня она у меня так открыта и была. Так, запланированные 15, да, то есть осталось вот, 15 писем запланированных, отправленные. Вот уже отправленные письма. Как мы видим, да, вот последняя в 15 отправилась 15 минут назад, через 5 минут еще одна отправится. Вот, значит, смотрим входящие, да, пока что э, ответов нет. Ну, понятное дело, что... Не все сразу реагируют. Кто-то, может, прочитал письмо, там перешел по ссылке. Кто-то, может быть, вообще удалил письмо, потому что ему некогда. Там еще по каким-то причинам. Давайте посмотрим а, личный кабинет Surferner. Так, Surferner. Откроем страничку партнера. Да, да, у нас сегодня стартовала акция 3 года премиум за 999 рублей до 12 августа. Самое время сейчас как бы запастись премиумом на будущее. Так, значит, вот этот аккаунт у меня рабочий и смотрим на статистику реферальных ссылок. Так, вчера, ага, один переход по ссылке был, вот, ну кто-то, видимо, письмо прочитал, перешел по ссылке, а, регистрации нету, да, значит по каким-то причинам он не зарегистрировался, вот, но Процесс понятный, как бы, конверсия уже какая-то есть, да, то есть, есть переход по реферальной ссылке. Реферальную ссылку эту я нигде не светил, да, то есть, я ее только отправляю в письмах. Соответственно, будем собирать статистику дальше, письма я только вчера отправил, да, то есть, каждый день я это буду делать, и, соответственно, будет определенный результат, это просто неизбежно. Вот. Поэтому э, что делаем дальше? Дальше собираем контакты сегодня и, соответственно, планируем отправку на завтра. Так, сегодня постараюсь побыстрее, да, чтобы без э, такого сильно значимого разжевывания да, и сбора других контактов, я буду сегодня собирать только e-mail и, соответственно, ссылку на канал оставлять. Все остальное вы уже знаете, как собирать, поэтому мы будем делать это просто быстро, да, чтобы вы увидели, насколько этот процесс прост, и, в принципе, это можно делать легко в течение дня. Собрать хотя бы там 30 адресов – это вообще не проблема. Так, мы остановились вчера на том, что э, недвижимость в Испании мы вводили в поиск YouTube и, соответственно, фильтровали каналы э, по каналам на видео и отбирали каналы. Так, значит, вот эти 4 e-mail а, это уже на сегодня, можно даже здесь записать 9 августа. Так, четыре контакта у нас есть. Нам нужно будет собрать их 33. Ну, ладно. Так, продолжение. Вот я вчера тоже писал да, эту ссылочку. Нам нужно перейти по результатам и посмотреть скриншот, на чем мы остановились вчера. А мы остановились на иммиграцию в Испанию 2022. Да? Тартуга у нас была. Вот она. Так, и недвижимость в Испанию Коста Бланка. Кстати, видите, показатели поменялись до поиска ранжирования. То есть вчера была вот такая картина, сегодня уже картина другая. Немножко так, собрали мы так это я удалю четыре контакта в принципе у меня вот это вот не далеко ушла я поэтому просканирую с самого начала так а Что у нас здесь такое? Испанатур, тур Да, я посмотрю, чтобы мне лишний раз там не это... А, вот эти вот ручки. Так, недвижимость в Испании. И Allegria. Да, вот это как раз первую мы смотрели. LuxInvest. Так, недвижимость в Испании. Ага, все, понял вот, вот эти вот И вот это вот да, Контакт мы взяли Так, смотрим вот этот Контакт И все Дальше мы уже смотрим остальные все Контакты Вот, процесс такой Ой, так, новые вкладки открыл. Кстати, появляются новые мысли, открываются новые возможности. Возможности открываются, сейчас расскажу, в чем. Вообще, как бы по сути. Surferner это такая платформа интересная, в которой так. в которой можно прям определять целевую аудиторию рекламодателей по наличию заданий и работать с ними. Так, я сейчас прям. У меня в принципе нормально тут можно вкладок много открыть. Так. Сильно, конечно, не хочется нагружать Chrome. Так, давайте вот это вот мы здесь вот остановимся на этом и обработаем эти контакты. <клев> Вчера пришла мысль о том, что вот Surferner да, есть, допустим, э так. Это, это я позже расскажу. Давайте сначала будем собирать все-таки контакты. А я в процессе буду а, рассказывать. Так, два месяца назад, два месяца назад. В принципе, можно, можно отправить предложение. Так, скриншот мы закрываем. Идем, пишем. Так, сохраняем ссылку на канал. Так, кому что в Испании. 5 часов назад. В принципе, хорошо есть контакт. Так. 12 дней назад. Отлично. Вот классно, да, ребят, когда не здесь нужно через капчу собирать, когда... Только несколько адресов Gmail дает. А когда люди открыты для контакта, они зарабатывают деньги. Они открыты. Поэтому они оставляют свои контакты. Это вообще круто. Просто клад. Так, это мы вчера э, уже отправляли этому клиенту. А, -а, а, подождите. В Испании, вот же мы еще контакты собирали вот эти. Поэтому, смотрите, видите, я тут вот этот контакт, он у меня повторился. Поэтому я вот этот момент упустил, да? Так, смотрим еще вот эти. Все, вроде бы все. Остальные. Так, один год назад неинтересно. Шесть лет назад неинтересно. Видео. Одиннадцать месяцев назад неинтересно. Восемь лет назад тоже неинтересно. Две недели назад. Это интересно. Так, инфо. Так атлас реал нету здесь да такого и солнечный да у нас тоже солнечное лето теперь в россии так Четыре месяца назад тоже видите вот смотрите 429 просмотров там 312 тысячи где-то где-то зашло видео да то есть ну вот человек хотел продвигаться, делал, видимо, качественные видео даже. Но просмотров не было. И не знал, как вывести. Издался. Давайте ему тоже напишем. Так. Прошлый контакт. Я ссылку на канал не, не поставил, да? Так, Атлас. Вот это вот, Атлас, да. Так, видео 3 года назад. 1 год назад. Вот тоже, да, мало очень просмотров. Человек старался... Так, видео. Один год назад. 113 просмотров. 51. Вот смотрите, что творится. Давайте я вот я вот буду им писать. Мне интересно просто получить... А, у меня еще сутки не, не истекли. Поэтому мне сейчас не дадут. Пойдем на веб-сайт тогда. Мне просто интересно с этими... контактами поработать, потому что, так, сайт я не буду писать, я говорил время сегодня, постараюсь побыстрее. Мне интересно с этими контактами пообщаться, потому что, ну, вот они старались, что-то делали, пытались продвигать, но у них не получилось. Видите, тоже один год назад очень мало просмотров. Только каналы не зашли, может быть, они что-то сейчас еще продвигают. То есть это я тоже упускать не буду. Знаете, почему я это делаю? Потому что, ну как бы, потому что я уже продукт наш проверил, то что он продается, клиенты заказывают рекламу, видео просмотры, да, поэтому так вот это у нас есть, да? Вроде бы Тартуга. Тартуга есть у нас, да. Поэтому я работаю со всеми контактами. Ну, у меня есть, как я говорил, такая мечта: просто всем людям рассказать каком-то продукте, да, если всем людям рассказать о каком-то продукте, то обязательно кто-то купит и кто-то получит результат. Так, три дня назад, отлично. Есть такой просто а, в продажах, да, то есть есть маркетинг, а, он показывает товар, он предлагает его, а, мы показываем людям, получаем заявки. То есть, отклики. То есть, это задача маркетинга – показать товар и получить отклики. Дальше уже идет внутренняя часть, когда идет работа с заинтересованным клиентом, который обратил внимание на продукт. И вот дальше включается часть, если у человека… Ну, то есть, вот маркетинг, да, он как бы рисует в голове человека определенную картину. И дальше задача хорошего бизнеса, чтобы эта картина превзошла его ожидания. Так. Если та картинка, которая у него нарисовалась, ну, вот, допустим, вот я вчера купил какой-то тортик, да, ну, вот прям вот смотришь на него и такая вкусная этикетка прям нарисована и у меня создалась картинка определенная и когда я открыл я уже увидел что это не то а когда попробовал убедился в, этом, в том что это вообще не то и не тот вкус как бы но мне понравилась картинка у меня нарисовался образ в голове соответственно я не получил результат я больше не пойду покупать этот торт но Магазину, в принципе, похоже, наплевать, как бы, ну, компании, да, и э, их задача, главное, продать. Попробуют, получится, не получится, это как бы без разницы, да, то есть, в рекламе, в рекламе здесь э, вообще непонятно, получится ли или не получится от рекламы, потому что здесь очень много факторов зависит от этого. Рекламная платформа предоставляет просто сервис донесения сообщение до аудитории. Все. На этом ответственность как бы рекламной площадки заканчивается. И многие предприниматели перекладывают ответственность э маркетинга своего полностью продумывания э предоставления продукта, да, как бы представления, э снимает с себя ответственность и типа говорит, что а это рекламная платформа нифига не работает, там люди как бы не, не покупают у меня товар. А фишка в том, то, что ему не удалось объяснить, просто показать, что за продукт. И вот если в этом случае, когда результат превосходит ожидания, в этом случае клиент начинает покупать постоянно. И, соответственно, вот к этому мы и стремимся. Мы стремимся, чтобы наш клиент получил результат и покупал постоянно. Соответственно, здесь выигрывает клиент, выигрывает компания, выигрывает партнер. То есть, вы. вот такая стратегия, она наиболее выгодна, она наиболее полезна всем участникам да, этого движения. И, соответственно, именно на нее нужно ориентироваться. Не на какие-то разовые продажи быстрого заработка. Да? Быстрый заработок, э, как бы самый быстрый заработок это тот, который заканчивается в тюрьме. Так, 5 месяцев назад, 6 месяцев дальше идем. Так, 13 дней назад, это мы... Так, есть он, не есть он у нас, и стоит Барселона. Есть стоит Барселона. Тогда идем дальше. Так, один год назад. Недвижимость в Испании. Ну, я все равно такими каналами не пренебрегаю. Потому что вероятно, что они продвигаются через какие-то другие контакты. Ой, через какие-то другие платформы. Свяжитесь с нами. Так. Вот руководитель. Так, это дело продаж, да? Офис менеджер. А, вот электропочта. Ага. Просто одного такого клиента можно подключить и постоянно с ним работать, сотрудничать. Так, 8 месяцев, 11 месяцев. Много видео тоже 8 месяцев назад. что странно так вот, да? Как-то. 8. Сейчас как раз... Восьмой месяц после Нового года. Банц. Так, это тоже какие-то сайты, да, пошли. Они, видите, такие однотипненькие. И все хотят продвигаться. Все хотят, чтобы заказывали у них... Ну это в принципе так-то по сути это те же самые агенты, да, которые перепродают услуги, зарабатывают комиссию на этом. В принципе все сейчас все перепродают. Но это в принципе вот я я как считаю, да, то есть это такой экологичный бизнес, когда в интернете, да, когда ты продаешь э, продукт, во-первых, нужный людям, да, то есть э, блогерам, э, бизнесменам, предпринимателям, творческим людям, да, соответственно, помогаем им продвигать бизнес, и мы не мы не создаем никакой, э, так скажем, Прямо мы не создаем никакой активности, которая плодит, например, пластиковые бутылки. Или там еще какую-то вот всякую физическую реальность, которая потом попадает в помойку. Да, то есть, поэтому у нас абсолютно экологичный бизнес. Понятное дело, конечно, это все... Тоже образно, потому что кому-то мы можем помочь как раз-таки распространить какой-то бизнес, который поспособствует созданию многочисленному всяких приборов и так далее, которые потом полетят в ближайшие отделы, двора. Так, вот это вот вроде у нас было. Да? Вот это, наверное. Нет, реал-стейт. Подаж недвижимости. Контакты. Так, каталония Реалти. Даже попробую через поиск. Есть такое. А, это мы недвижимость Черногории, да, искали. Я просто помню этот контакт. Он, кстати, у меня даже... YouTube вчера предлагал его на заставку. Так, трансляция. А, вот это мы тоже смотрели вроде бы. Вспомнили. Шесть месяцев назад. Что-то... Что-то... Так, то пять месяцев назад. Так... А вот, в принципе, сайт. На сайт мы пойдем. Так, вот у нас есть email. Так, сейчас мы отметим. Так, ладно, еще в принципе есть потенциал. Идем дальше. Так, один год назад. Тоже мало всего было, да? Ладно, попробуем. Так. Был я здесь уже. Вроде бы. Да, хорошо. Хорошо так-то контакты вот проверять через поиск. Ctrl-F или Command-F на Маке. В это окошечко вводим почту. И находим то, что этот контакт уже есть. Да, чтобы не плодить нам... Другие... Ну, как бы повторяющиеся дубли. Так, вот есть... Один день назад. Так, А, вот это я помню вчера. Вот этот адрес я записал. Вот этот я не записывал. Ну ладно, в принципе, мы письмо туда отправим. Так. Все, дальше. Смотрим. Элитная недвижимость... Видите, люди начинают, и у них что-то не получается, что-то не идет. То есть, да, они не хотят разбираться, возможно, или какие-то, может быть, внешние факторы, конечно, тоже происходят, но... Возможно, думают, что уже все схвачено, тяжело продвигаться, конкуренция высокая. Да, все это... Я на это больше не обращаю внимания. Для меня больше конкуренции не существует. У меня есть только партнеры, которые помогают мне развиваться. Да, вот, допустим, наши различные проекты которые похожи на Surferner, где есть заработок через расширение или выполнение заданий, там и так далее. Мы все друг у друга учимся чему-то. Мы ни разу не было какой-то такой конкуренции, да, жесткой там, или ну, вообще каких-то споров. Были моментики, конечно, то, что некоторые... Пытались, возможно, блокировать наше расширение работы, но это, в принципе, длилось недолго. Так, два года назад. Так, два часа назад. Это хорошо. Так, напишите мне. Таблинг. Так, перейти на сайт. Да, мы на сайт перейдем. Где у нас почта? Копируем адрес. 6 месяцев назад. Вот, ну, мы должны писать. Так, так но ну. это мы тогда вот сюда добавим, потому что вот сюда я записываю адреса, о, ссылки, которых имейла я не смог собрать, потому что капчу мне не ввести никак. И здесь капчи нету. Хотя можно телеграмчик написать. Я вам в принципе буду показывать, как общаться еще в Телеграме. Но это уже нужно знать продукт. Да, то есть нужно хотя бы, хотя бы, бы чтобы кто-то из нас, например, был на связи для того, чтобы ответить вам на какой-то вопрос, на который, возможно, вы вдруг не сможете ответить. Так, три месяца назад. шесть-семь месяцев назад. Так, вот один команда интернет. О, как интересно. Сайт все-таки. Контакты. О, наш e Видите, еще как бы проблема бывает в том, то, что а, тот человек, который ответит, может оказаться сотрудником службы поддержки, который вообще не заинтересован в продвижении компании. И это печаль. То есть тоже вариант вроде контакт есть, да, то есть с человеком можно посотрудничать, но не всегда получается достучаться до того человека, который так, вот есть у нас email. который принимает решение, да? называется ЛПР, лицо принимающее решение. И задача всех менеджеров по продажам выйти на ЛПР, выйти на лицо, принимающее решение, чтобы ему показать возможность. У них фокус прям лазером настроен на этого человека. Допустим, да? То есть, вот у нас в компании, допустим, <coughs> я совладелец, и я не лицо, принимающее... Ну, как бы, я одно из лиц, принимающее решение, то есть, я могу передать информацию а, команде, да, то есть, партнерам. И, соответственно, мы вместе будем принимать решение. Вот. Где-то есть один владелец, где-то есть просто автор, который вот именно его e-mail, он проверяет почту, и вот... Есть менеджеры с головой, которые, понимают, ну, которые заинтересованы в развитии компании. Они передадут информацию, обязательно передадут информацию. Ну, возможно, они что-то слышали о том, что мы ищем, например, продвижение... Так, три дня назад, это отлично. Донейшн. Ну вот донейшн, да, то есть те, кто собирают деньги на, на развитие канала. Не факт, конечно, что они будут платить деньги, да. То есть нам нужны бизнесмены, предприниматели, которые хотят платить деньги за развитие свое. В принципе, если, если донаты платят, Регулярно, да, то есть то у человека есть деньги на продвижение. Это же как раз и есть поддержка канала. Так ведь что это я такое говорю-то, да? Так. Группа. Может быть здесь? Нет, не здесь. И не здесь. Так, ну ладно, тогда. Наверное, телеграмм. Мы оставим его вот здесь. А почту мы попозже получим. Так, и то, видите, вот как бы я размышляю. Я не знаю этих людей, да, как бы кто это ведет, какие блоги. это за люди, на что они способны, хотят ли они развивать, хотят ли они вкладывать деньги в развитие? Так, пять месяцев, 9 месяцев назад, один год назад. просмотров Нормально, так мы ну, почему-то. Так, ладно, мы в принципе свяжемся. Попробуем посмотрим условия компании. Так, где-то внизу есть у нас что-то. Да, внизу у нас есть. 20 ну вот осталось немножечко 13 адресов на сегодня да так-то по идее на неделю там я 100 контактов говорил да в принципе там по 15-20 контактов в день собирают но я вот только в понедельник смог найти время да то есть выделить и соответственно я вступил в игру Позже. Поэтому мне больше контактов собирать. Так, один год назад. 20 часов назад. Вот это нам, нас интересует. Спайнинвест. Так, контакты. Так, вот он Основной. Так, нету такого имейла. E Ой. Да, вот так, наверное, лучше всего сейчас собирать контакты сначала. Три дня назад, отлично. Так, на вопросы не отвечаем. Реклама, сотрудничество. Пишите сюда. Вот это. Отлично. Сотрудничество у нас. Так, два месяца. Год назад тоже вот канал... Смотрите, почти у всех есть сайты. То есть в «Контактах» почти у всех есть сайты. «Лидхаус», «Контакты». Так, вот у нас есть email. Так, один месяц назад. Так. Лист по недвижимости тоже нету е e да? Мы запишем телеграмчик. Ага, так туда перейдем. И так без так емейлы. E email под капчей так скажем вот я вам показывал большой документ с базой контактов там около 3000 там то же самое контакты собирались не все сразу были email доступны то есть Заходили, проверяли вот эти вот э, контакты с помощью CAPTCHA. И добавляли. И вырос, выросла огромная база контактов, с которыми можно работать. Так. На этом канале нет видео. Один год назад... Два года назад. То есть, вы понимаете, да? Это мы предлагаем всего лишь услугу по просмотрам на YouTube. А у каждой... Представляете, что у каждого риэлтора есть Instagram, есть другие социальные сети, в которых они продвигают свои продукты, соответственно, можно сейчас написать по базе, отправить письма по просмотрам на YouTube, да, чуть-чуть попозже там через, допустим, недельки две, можно просто сразу же по этой базе запланировать на каком-нибудь аккаунте рассылку там на месяц. Просто запланировать денек посидеть, да? но ну, не денек, там, несколько часов. Запланировать на месяц отправку, там, по Инстаграму, там допустим, или еще почему-то. То есть, видите, контакт-то есть, Инстаграм, Телеграм. Вот, Телеграм, по Телеграму услуги. Очень многие заказывают подписчиков живых. Очень многие заказывают просмотры, реакции, там, и так далее. То есть... Чем больше действий появляется э, в мессенджерах, там реакции, просмотры, комментарии, тем больше у нас возможностей для заработка, да, тем больше у нас возможностей для того, чтобы помочь клиенту получить определенный результат, который он хочет. Вообще, это уникальная штука, когда я вообще узнал… Ну, точнее, не то, что узнал, а проникся, когда мы SMM-услуги начали добавлять. То, что ребята просто вот на лайках зарабатывают деньги. Большие деньги. То есть, они это все на поток ставят. Это просто удивительно. Три недели назад. Это можем мы контактик собрать так менеджер офис сотрудничества вот нам лучше офис сотрудничества так испанские инвестиции один день назад вот отлично вот испанские инвестиции тоже хорошо так ага, вот есть а, не работает. Не работает сайт. Так, ну тогда мы его запишем. Просто ссылочку, да, подкапчи. Ой, ой. Так, идем дальше. вообще как бы те кто иммигрировал за границу они уезжают туда не просто так все же едут за хорошей жизнью за какой-то мечтой да кто-то кто-то не увидел в россии например ничего хорошего и уехал да кто-то По каким-то другим причинам переехал. но ну, в основном, как бы, люди люди двигаются к какой-то своей мечте. Переезжают. Вот, соответственно, они наиболее готовы продвигать свои бизнесы. То есть, у людей есть мотивация. Они, как бы, изменили свою жизнь. То есть... Совершили такой кардинальный шаг. да, вот Я, допустим, переехал за 1800 километров от того места, где родился. И как бы, в принципе, я привык. Мне нормально. Так. Две недели назад. Это, в принципе, нормально. Так. Давайте вот это тут лучше на Gmail. Gmail и на Gmail. Так. Сейчас я вот эти тогда да, обработаю странички, которые открыл. И мы будем отправлять дальше письма, планировать правку. Так, 8 месяцев назад. Соответственно, когда, вот, допустим, 10 лет назад мы переехали с женой. Ну, то есть, я приехал вообще в никуда. У меня не было здесь никакой работы, я в Твери собирал мебель, занимался сборкой, то есть самостоятельно, не работая на фирму, у меня очень хорошо получалось, потому что я умел клеить листовки, меня научили этому давать таком образом рекламу для целевой аудитории, соответственно, я просто, мы с женой ходили, гуляли, раз, расклеивали листовки по сборке мебели и... В принципе, было нормально. Тогда еще на то время я тогда с 20 тысяч за несколько месяцев вырос до 80 по мебели. И вот мы переехали сюда вообще с нулем. Поэтому была мотивация. Мотивация продвигаться, мотивация что-то делать. И вот я начал в интернет вкладываться да, временем знаниями, пытался как-то научиться зарабатывать и вот так получилось, что сначала это были MLM проекты, потом перешло это все в... При, пришло к серфернеру, да, потому что а, нужна была платформа, где можно будет, было привлекать целевую аудиторию то есть, людей, которые заинтересованы в развитии, заинтересованы в заработке. И, в принципе, это приносит свой результат. Прекрасный результат. Так, показать адрес. Так, Сколько тут видео? В принципе, 8 дней назад. Так, можно сохранить да, под капчу. Так, сюда сейчас добавлю строчек несколько. Вот, поэтому мотивация нужна, чтобы делать. Да, у каждого она своя. Это мотив. А, смотрите-ка. Вот он, e-mail нарисован. Так, а здесь нет случайного видео. Нет, видео нету. Так, сутки у меня еще не прошли, да? Ага. Ну ладно. Потом найдем. Что страшного? Можно, конечно, ручками набрать. Тоже ничего страшного такого нету в этом, но в, в видео сейчас не буду по клавиатуре стучать сильно. Так, три года назад. Пять дней назад. Ага, отлично. Так, сайт агентства. Так, контакт. Так, что-то не работает, да? Так. Сколько тут получается? 144 подписчика. видео. <coughs> так. Ну ладно. Сохраним его сюда. Под капчей. Потому что адрес-то есть. Он у нас под капчей. Так. Видео. три часа назад. Ага. Отлично. Ага. Вот. Так вот, вопросы, предложения. Конечно, предложим. Видите, я только вот выбрал просто одну нишу, да, недвижимость за рубежом. И вот я собираю контакты только со второй страны, европейской. Так, 6 месяцев назад, в принципе, я, наверное, вот этот вот адресок-то возьму. А, есть он у нас. Что-то я, вот у меня такое чувство и было, что он есть. Так, 2 месяца назад, 5 месяцев назад, в принципе... Можно. Так, переводчик Барселона. Контакты. О, есть контактчик. Так, это мы точно не, пис не писали. Так закрываем один год назад 8 дней назад отлично сайт так вот так вот есть у нас контакт так, переводчик Барселона ссылочку Скупировать. Вот это, да? Да. Два года назад. Два года назад. 6 месяцев. Так, опять этот спейнериалл стоит. Вроде где-то он был там два года назад тоже. Так, посмотрим, сколько у нас контактов уже есть на сегодня. Двадцать восемь, штук осталось мне найти. Так. Три месяца назад, два дня назад. Так, адрес есть. Но мы его еще не запишем. Я вас... Пять лет назад. Две недели назад. Так, это у нас... А, это мы вчера в Черногории еще искали, да? Два дня назад есть такое. На канале ничего нету, да? Ладно. Текстильный олигарх. Так, есть. А, вот есть e-mail, да? Т901. Все-таки я запишу. то у нас. Время-то идет, да? Так. Девятьсот один, шесть, восемь, три. Так. А, шесть, шесть. Джимайл точка ко. Пять месяцев назад. Так, что у нас тут имеется? 29. И здесь у меня есть, да? А, в общем, смотрите, друзья, сделаем-ка так. Чтобы мне не затягивать с видеозаписью, я просто вот эти сейчас запланирую отправку. Да, и через несколько часов... Когда у меня появится возможность снова вводить капчу, я вот эти адреса просто введу и дозапланирую, чтобы нам не затягивать с видео. Да, на сегодня, в принципе, все. Сейчас делаем дальше следующее. А, так, недвижимость в Испании. Сколько у нас? Испания.ру получается. Тут еще очень много всего. Да, есть. Так, вот она исполняю. Давайте я вот это вот сейчас сфотографирую. Так, опять у меня эти полоски на видео будут. Блин, это вот принтскрин будет делать такую штуку. А, я знаете, что сделаю? Я сейчас остановлю. Вот и заново начну, чтобы этих зеленых полосок не было. А завтра. Вспомню, что с принтскрином пользоваться не надо. Так, недвижимость в Испании. Продолжение. Так, продолжение. Так, принцкрином памятку оставлю. Будем Яндекс скриншотами фотографировать. Так. Все, погнали отправлять письма. Я вкладочку сейчас вытаскиваю. Сюда примерно поставлю. Так, это мы прочитаем. Так, по премиум. Кстати, посмотрим. До 12 числа статус премиум за 999 рублей. Если 1000 а, мест... Не будет распродано. Так. Э, запланированные, значит, у нас 12. Как видите, осталось 3 письма отправилось, пока мы с вами тут разговаривали. Так. Э, сейчас, значит, пишем письмецо. Делаем удобно. Вставляем шаблончик. А! А! Подождите, давайте мы сейчас скопируем e-mail, с которого отправляем. Ну, это я вот... Сейчас пока я с одного адреса отправляю, да? Но потом мы будем... Так, отправку я запланирую, знаете, со скольки? Так, с 9 часов... и протягиваю формулу. Так, у нас тут получается 29, да? 30, 31, 32, 33, 34, 30. Ой, 29, 30, 31, 32, 33. Все. Вот так вот мы будем отправлять письма. Так. Планируем отправочку. Так, получателя сначала копируем. И планируем отправку на завтра на 9. Так, друзья, я думаю, что вам уже понятно, что делать. Да, мы не будем дальше тратить время на вот это вот дело, пока я буду делать. Посмотрите урок номер один, если вы его не смотрели. Ну, в принципе, вот. Все, что я делаю, как бы я там и делал тоже. Собирал контакты и отправлял письма. Да, возможно, какие-то мысли да, в поиске контактов вам будут полезны. Соответственно, вот это вот дальше ручная работа такая рутинная. Я ее уже в фоновом режиме отправлю и соответственно завтра мы с вами встретимся на вебинаре в 19:00 10 августа Так все я останавливаюсь желаю вам достигать результатов зарабатывайте вместе с нами завтра я соответственно запишу третье видео или в принципе мне кажется оно уже не потребуется. Да, потому что это будет примерно одно то же самое. На вебинаре лучше я расскажу, подготовлю вебинар получше и расскажу там про новую тематику, быстрое привлечение рефералов, да? то есть как собирать контакты в этой нише, где искать клиентов и, соответственно, покажу, как размещаться на некоторых рекламных площадках, возможно. Вот, соответственно, все. Всего доброго. До скорых встреч.